здравствуйте сегодня мы вновь разбираем глагол и выполняем морфологический разбор глагола давайте посмотрим на предложение но от цвет затаенного заката лиловую просвечивает мглу мы представляем себе прекрасную картину заката давайте найдем в этом предложении глагол просвечивает что делает? «Поцвет заката. Что делает? Просвечивает». «Что делать? Просвечивать» – это глагол. Начальная форма «просвечивать» – это глагол несовершенного вида, первого спряжения. Давайте посмотрим, переходный ли он. «Просвечивать кого? Что? Мглу». В этом предложении мы видим, что есть слово «мгла», которое используется в винительном падеже «без предлога». Следовательно, перед нами переходный глагол. Непостоянные признаки. Просвечивает настоящее время, изъявительное наклонение, единственное число. Можем ли мы определить род? Рот мы определить не можем. Изъявительное наклонение, единственное число и синтаксическая роль. В этом предложении глагол является, как это и обычно бывает, сказуемым. На этом все. Всего хорошего. До новых встреч.